I think the girls with their nails Всем здарова, ребят! <laughs> ну ч, в каком-то веке э, на русском сервере случился этот трэш, не знаю, сейчас перезайдем даже. Наконец-то на русском сервере добавили. Фонтан, ну я не знаю сколько Ну минимум я. Я даже не знаю, я уже знаю это забил Ну, наверное больше месяца, а то и двух его не было Хотя, по идее фонтан должен запускаться каждый раз, когда убивается Архидемон Ну, было так раньше, по крайней мере, предусмотрено Типа убили Архи появился фонтан Но. Это просто какая-то дичь еще и не просто, посмотрите внимательно. С осколками огника. И не просто осколками огняка, а X2. Ну это, блять Товарищи, это просто пиздец. На русском сервере в коем-то веке 12 осколков. Да ладно, они по-любому что-то намутят. Потом Что оно все пропадает. Но у кого есть. Возможность, быстренько забирайте У кого есть монетки но Это просто какая-то дикость На русском сервере этого встретить Честно скажу Дичь, дичь одним словом Так, что тут у нас? Ни хера Ни хера больше толкового на русском сервере нет В общем, радуйтесь Радуйтесь одному фонтану целую неделю Поехали посмотрим на английский сервер Что там интересного добавили 31 сегодня Сегодня будет конкурс в Бравле Итоги на Лего Так ну, тут тоже в принципе Ничего такого Интересного Спрингвилл Мастера добавили сюда 20 штук Ничего себе За 100 монеток Нет 100 монеток у меня их 10 с моими темпами. Коллекционер. О, пойдет. Посмотрим, что тут. Душек, тыковка. И 200 этих. Ну такое себе. Череп, блядь. Самый дорогой череп. Сраку его. Ничего я больше их ролить. Так, понятно. Тут все понятно. Смотрим, что на рынке Голопак. 10 баксов 50 баксов О, блядь. 50 баксов за вот это выкидывать Единственное, что здесь монеты и эти гемы 40 тысяч, а так реально хрень О, уже 15 штук продают Ну ничего, подождем еще немножко Пусть в цене еще упадет такс тоже в принципе нифига такого нету но русский сервер сегодня просто топчик так поехали дальше поехали на тайване глянем что там на батяном аккаунте как там поживает новая локация интересно посмотреть так такс такс такс секс секс при за студии буду говорить что youtube скажет еще реклама так гильдия раша кстати вступайте в гильдию раша на тайване кто играет у нас очень активная гильдия 1175 только первые места поехали где-то новая локация Такую дичь делали, блядь. О, плюшечки какие-то. Опа-ча. О май гад, мы что-то забрали. 11 дней еще. На других серваках уже давным-давно все позакрывали. Здесь еще действует. У нас 250. 250. Что тут у нас покупкам на двадцатом месте? Интересно, кто-то в центр добрался вообще лютая дичь Не знаю насчет этой локации я уже говорил херню делали никто так и до имперского не добрался бред какой-то сто процентов что бред особенно особенно вот так вот щелкать каждое утро клетки которые у вас захвачены возле вашей крепости это пиздец товарищи реально это просто пипец 34 тысячи, чтобы перейти на эту клетку. Да вы чё, бахнулись? Пистец. Ну, я не знаю, это надо, чтобы вся гильдия активная была, вся атаковала. Ну, как по мне, это, блядь, такая... Такой писец. Я даже комментировать не хочу. Я уже все сказал в предыдущих видосах. Так, мы получили два сундука. Вот так вот, ничего себе. Чи... Ну, блин, я могу сказать, для бездонатов плюшки довольно-таки неплохие. Каждый день сундучок, походу. Но опять же, тратить, блядь, кучу времени на вот это вот срань, я думаю, мало кто будет этим заниматься. Ну, многие будут заниматься, потому что плюхи, как для бездона, реально крутые. Но это гон. Так, поехали на немочку. такс такс такс такс такс рекс, фекс, фекс. так, забираем. Что тут у нас? Забор пульвер. Кстати, надо сегодня добить локации. Забор так, это хорошо. Вот, смотрите, вот, вот вот тоже где люди нормально дают. Безошел, забрал, мэришка. Ну, хотя бы на русском, но хотя бы окнек, я уже ничего не говорю. Это и то уже победа. Да, что-то сегодня печально дало. 2-2. Ну, даже так 2-2. Здесь это более стабильно всегда. Нежели на русском сервере. Так, опять у нас все забито. Кстати, сейчас чекнем. Ребята вчера писали. Мы первое место взяли. Кстати, кто играет на немочке, вступайте. Вступайте в Нубагильдию, Castle Clash Rip. Неплохо. Первое место. Хочу Зефира. У нас по местам. 17.30. Такс, такс, такс, такс. Что, по рынку? Что-то поменялось, не поменялось. Надо копить самоцвета, не надо. Так, 16 часов осталось. Что у меня осталось? Камешки, но ну, я не знаю, их заберу, не заберу. Тут я уже все позабирал. Камешки, кулаки и вот эти. Но буду пробовать забирать мешки. 10 халявные пыльцы и там 30 и того уже 40 есть на халяву ну, неплохо ничего такого нового нету тык-тык-тык так что там у нас по аренке надо по я почаще бегать конечно Меня сейчас тут наверное разварят. Хотя нет, посмотрите, мои нуба герои держатся Смотрите, что они делают Фрею просто на изи Говорят, Фрей, до свидания Красавчики Только если бы еще захватили Итемов было бы вообще огонь Что-то падает как-то говня на последнее время Так, ну что это за подстава, блять? ой хорош молодцы бля, роза роза это кайф Тупо по центру танчит так отлично палатка есть Да, что-то сегодня как-то печально падают итемы. Ну, потом еще локации дофармю. Да, Думаю, успею. Блин, один лучше второго. Так куда, космос, блядь? Вы что, угораете? Что я ему сделаю? Ладно, обновится потом. В общем, такие вот дела, ребятушки. Пишите комменты, ставьте лайки. Вот, смотрите, мы уже насобирали на один. Один мешочек мы забрали, отлично. Осталось еще остальное дофармить. По Ну, Можно вот так вот бегать. Дособирать. И все будет заебок. Все, всем удачи, всем пока.